После долгого перерыва в два года кафе «Лоза» возобновила свою работу в главном здании Казанского федерального университета. Пауза была необходима для улучшения оборудования и перестройки помещения. Там в самом здании кухни было изменение, как само собой, там э, оборудование было поменено, там много чего. Добавлено, то есть исправлено, где-то что-то, да, то есть много чего там. Главной фишкой кафе стало его обновленное меню. Теперь там преобладает не только привычная жителям республики татарская кухня, но и всеми любимая грузинская. Открытию кафе очень рады студенты университета, его приятным расположением. Грузинская, то есть, уже все народы, все любят, так называемые хинкали, хачапури, вот такие вещи. И сама собой суп харчу. Цены тоже вполне приемлемые, очень вкусные. Я взяла две хачапури, не хачапури, хинкали. Мне очень понравилось. Рад, что открылось такое кафе в здании КФУ, в, стар... в одном из самых старых зданий КФУ, потому что раньше надо было идти в домашнюю столовую что довольно далеко, и мы не успевали на пару. Напомним, что на сегодняшний день в структуре комбината общественного питания и торговли КФУ находится несколько столовых и буфетов в разных зданиях Казанского университета. Теперь к ним снова присоединится кафе Лаза. Регина Табрисова, Фарид Универ Универньюз.